Я пытаюсь вырваться из плена, вырваться из плена чар твоих, а вот только глубже погружаюсь, погружаюсь. А вот ты меня не замечаешь, И заботы у тебя свои. Я пойму, о чем же ты мечтаешь, И какие пишешь ты стихи. О чем Припиниться к тебе, И за днем приходит и уходит.